Друзья, всем привет! Приехал на авторынок, хотел сказать зеленый угол. На авторынок Уссуриска. Проверил автомобиль. Альфарт оказался он неплохим. Сейчас будем с подписчиком разговаривать о покупке. да Ну и конечно же, конечно же, сниму для вас цены. Но а, насколько я знаю, давненько я не был на этом авторынке. Здесь не все продавцы указывают цены на да ну в общем посмотрим посмотрим что написано что нет что сколько стоит но вот пока пока вижу то что автомобили довольно много но с ценниками проблема стоит премию просто указан указан пробег 30 тысяч указано то что она аукционная цена не указана стоит prius 20 то же самое три с половиной балла пробег 69 тысяч больше ничего не указано стоит фид shuttle автомобиль у нас 2012 года 13 гибридная версия то же самое ребят цены цены нет будем ходить искать степ вагон стоит спада такой серенький цвет кто-то вот, недавно сказал в видео то что слишком много внимания уделяю на именно на спады ну да действительно есть такое тоже к сожалению цена здесь не указана. Но это уже идет 17 год пробег 21 тысяча у него nissan ноут синего цвета семнадцатый год гибрид стоимость 730 тысяч рублей toyota паса летняя резина у него без литья я так понимаю 455 тысяч 12 год литровый пробег 55 тысяч ишь двенадцатый год 890 тысяч такой полноценный семейный минивен виш литровый оценка 4 балла бедственный мира 4 воды тоже не указано а honda аккордтырнадцатый год. 1 миллион триста сорок тысяч посмотрите какое у него огромное литье subaru forester 2016 год 1 315 но это дешево реально дешево honda shuttle 16 год 890 тысяч все закончилось закончилась цена Сирены свежие и смотрите, джимики есть свежие 19-х годов. 19-х годов. Три двери. Ах, тоже ценника нет на них, а. Вот смотрите, идешь, идешь по ряду. И действительно неудобно. Но нету цен. А какая здесь ситуация? Многие продавцы не с самого города. Да? А, вот, допустим, сейчас я смотрел. Альфардо продавец вообще со Спаска. То есть в любом случае нужно останавливаться набирать телефон звонить и узнавать сколько стоит автомобиль ну неудобно очень неудобно. вот альта стоит 4 балла 285 тысяч шестнадцатый год с альтами недавно столкнулся с поиском больше альта искать не буду серьезно их вроде на дроме можно ну как бы их много да а найти достойные это оказалось ой как непросто без цены days а хотя бы по наличию посмотрим про бокс о биби даже есть бокс 635 тысяч воз 10 августа и вот почему то кстати я заметил у них тенденцию до да, такую на стеклах пишут именно когда когда привезен автомобиль 4 балла пробег 105 тысяч 635 тысяч рублей toyota bb 16 год полторашка три с половиной балла 69 тысяч пробег. Вот пробеги везде написаны, практически на всех автомобилях дает опорты полторашка 45 тысяч пробег мира три двери 4 балла пробег 75 тысяч пробок жел комплектация полусупер 4 балла т.в. читает все колеса сто процентов новые но без цены друзья сейчас все-таки попытаюсь найти где есть филдера есть старые кузова тойота chr 17 год 18 1 миллион четыреста сорок тысяч рублей mazda 635 тысяч акси у шестнадцатый год полторашка 850 тысяч fit 790 год полтора литра гибрид фит в белом цвете. Вариатор не гибрид 690 тысяч. НВГН 475 тысяч. Сиента 16 год, G-комплектация. Вот кто-то недавно спрашивал, 910 тысяч аква в красном цвете 700 тысяч рублей свифт 810 тысяч Приус 1 миллион двести тысяч 4 воды тоже кто-то про Приус спрашивал и вот недавно писали мне про мувика по моему даже вчера 17 год 07 410 тысяч он стоит toyota esquire гибрид автобус 1 миллион пятьсот пятьдесят тысяч рублей 2016 года выпуска так aqua new модель 75 тысяч пробега автомобиль без пробега и без цены nissan ноут пробег 88 тысяч четыре камеры sonar цена не указана honda spike 14 год а, аукционные 4 балла указано на климате но ну, без цены такой автомобиль стоит порядка 800 тысяч плюс-минус а, honda shuttle гибрид три с половиной балла еще один 116 тысяч указано ПТС действующий кто не знает, что такое ПТС это электронный паспорт транспортного средства Режим нормальным, но у меня, конечно, поле внизу, сейчас пол-фонят. Вот это лючок стоит примерно забыто. Сейчас купишь Рактис без витья? Пойдемте, покупайте. Рактис 1.3. Есть полторашечные, без цены. Еще, смотрите, вот хожу-хожу, да уже вторая биби. Во Владике столько нет. Еще один Виш, Паса. 3 балла 48 тысяч пробег Филдер в XB. Ну, в xb они дорогие. Они очень дорогие. Тоже 4 балла Все машины бальные, все. Не знаю, как оно будет на самом деле. Ну, как видите, выбор, выбор в принципе есть. Иси стоит. Тоже все, их меньше меньше становится. 11-й год. двести который ряд уже идут а toyota corolla Rumi, он тоже бывает спрашивают такие автомобили своеобразный интересный автомобиль довольно неплохой надежный джи комплектация приус альфа 15 год 925 тысяч аукционная оценка три с половиной балла указано 20 приус как был так и есть так наверное и будет популярным три с половиной балла восьмой год ну стоимость 650 700 тысяч за эти автомобили Порты, 4-бальное X-Trail гибрид. Везель гибрид. Гибрид 1 миллион 250 тысяч. Ру-3, передний привод. nissan жук, что-то давненько их не встречал. 16-й год, оценка 4 балла. Круговой обзор тоже без цены. Outlander. Рада полноценный такой рамный джип четыре с половиной балла ну прадики они дорогие покупают их не так часто вообще берут берут все что наверное до миллиона в основном а bluebirds и тоже довольно таки редкая модель десятый год полтора литра вот Как мне узнать цену? еще один CSR. он стоит порта 765 тысяч серый цвет 4 балла полтора литра еще один силфи лишь лишь Окей, карточки стоят руксы это солью стоят wish 935 тысяч 11 год шар четыре с половиной балла 100 процентов 29 тысяч пробег но ну, данный данная модель относится к такой категории которую действительно можно найти с хорошей оценкой с небольшим пробегом вот это движ стоит 880 тысяч десятый год с комплектация вот хоть какие-то цены стали появляться соли 1.2. аукцион 91 лошадиная сила только зарекнулся про цену. Цена не указана. А, так, это у нас танк. Четыре с половиной балла. Аукцион. Фрид. Девятый год, полторашка. Но не все литровые идут. А, тор. дайхаться Тор. 18 год, литровый. Еще одна. Порта. НВГН турбовый все шары дайхатсу каст актива интересного плана автомобиль согласитесь вот со стороны прикольно он так выглядит n-box а, n альта то, что толпы людей сказать не могу но тем не менее люди есть на авторынке сайтом и беда я так понимаю не все какие-то прокатные идут вы знаете вот такой у них салон дерьмо возняю за выражение найти чтобы блин был нормальный салон я их не знаю несколько десятков пересмотрел ну как бы нашли конечно но не в идеале опасно 4 в.д. 16 год что касается малолитражек басиков кейкаров с 4 ВД, друзья очень сложно реально все очень сложно с 4 ВД. обратили внимание вишей сколько много на рынке Виши, шатлы, пасеки, вот, а еще один Филдер, девятый год, 4 ВД, Аутлендер есть. В принципе, довольно неплохой выбор. Вот уже который Жук. Робоксы есть, Сиенты есть, все есть. Цен только нет. один мувик 4 воды было время когда во владивостоке действительно ну проблема была с карточками с 4 воды да именно с 4 воды ездили прям в уссурийск да не только 4 воды вообще вот третий мувик стоит у нас во владе столько нет короче говоря за маленькими автомобилями ездили в уссурийск осматривать и соответственно покупать АД, 6 целая пачка стоит НВ а, 200 вот смотрите практически весь рынок прошел по рядам. Ну, очень мало цен. Очень мало. Исис, филдер свежий. Вот э, их мало здесь. Тридцаток практически нет. Алены премиум, как обычно. О, э, премию. Девятый год 790 тысяч. Нашел цену без цены, это свежий Allion, а, Mazda свежая Isis 790 что ли, 10-й год, странная какая-то цена N-Box Plus